Как приготовить кофе с молоком правильно? Как лучше готовить кофе с молоком для здоровья? Лучше заварить кофе в турке с молоком? Или лучше сделать кофе с молоком в чашке? Здравствуйте!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 как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А точнее, как приготовить кофе с молоком правильно. А именно, что лучше? Приготовить кофе в турке с молоком? Либо сделать кофе в чашке с молоком? Ваш выбор определяет конечный результат. Будет у вас вкусный, приятный и полезный для здоровья напиток? Либо вы неправильно приготовив кофе с молоком, можете со временем попасть на прием к врачу-онкологу. Либо еще быстрее на прием к врачу-кардиологу. Поэтому смотрите это видео дальше. Окончательный результат определяет мелкие нюансы, которые нужно знать и правильно выполнять. Самый простой способ приготовить кофе с молоком — вы завариваете кофе в турке. А затем в чашке соединяете кофе с молоком. Но. Нужно смешивать примерно в одинаковых количествах. Для того, чтобы хватило кальция в молоке. Для нейтрализации не очень вам нужной щавелевой кислоты. Она выведет из вашего организма кальций. И создадутся определенные проблемы. Но. если вы завариваете кофе в турке. У вас температура напитка примерно 100 градусов. А молоко чаще всего берете из холодильника. Где температура 4-6 градусов. При смешивании вы получаете достаточно теплую жидкость. Которая не всем приятна на вкус. И я вас понимаю. И для того чтобы получить горячий кофе с молоком в чашке вы должны вскипятить молоко. Я бы советовал вам не кипятить. А просто немножко подогреть. Если вы доведете молоко до кипения. Просто на открытом огне. При температуре 120 градусов по Цельсию начинают разрушаться жиры молока. И встреча с врачом-онкологом у вас уже появляется в реальной перспективе. Если же вы будете доводить молоко до кипения. Оно у вас еще постоит. Остынет. Не угадали вы. Молоко закипело раньше, чем кофе. Здесь появляется еще один момент. Высокая температура приводит к тому, что Жиры молока начинают окисляться. Им достаточно 40 градусов для того, чтобы начать окисляться. И чем дольше находится молоко в подогретом виде, тем больше окисление. А значит вероятность встречи с врачом-кардиологом. И чем чаще вы совершаете эти ошибки, тем более вероятно попадание в поликлинику, в больницу с вполне характерной патологией. Часть экспертов советуют заварить кофе с молоком в турке можно сделать и так полезный для здоровья напиток. Но когда вы заварили кофе в в турке, а потом добавляете молоко, молоко должно быть обязательно обезжиренным. В этом случае нагревание молока не приведет к негативным последствиям. Иными словами, врач-онколог и кардиолог будут долго и нудно вас ждать. А вы получили полезный для здоровья напиток. Белки молока – будут реагировать, они свяжут немножечко кофеин, он будет более медленное действие оказывать на ваш организм. Иными словами, вы не получите жесткий всплеск активности со стороны всего организма, а самое главное со стороны сердечно-сосудистой системы, а действие будет плавное, растянутое во времени. И в этом случае вы употребляете полезный для здоровья напиток, еще и безопасный для вашей жизни. Если же вы заварите в турке, Кофе с молоком не обезжиренным. Встреча с врачом-кардиологом-онкологом становится более вероятной. Особенно она станет вероятной, если вы хотите заварить кофе на молоке в турке. Иными словами, у вас в начале в турке греется молоко с кофе. И вот здесь принципиально важно, если в первых двух случаях, которые я описал в этом видео, в молоке жиры не очень сильно окисляются. Окисление будет. И все зависит от активности вашей иммунной системы. То если вы взяли необезжиренное молоко. Поместили в турку. Поместили кофе. И кипятите их вместе. Здесь возможны совершенно конкретные рекомендации. Да, ищите в интернете хорошего вначале врача-кардиолога. Он вам нужен будет в первую очередь. По причине развития атеросклероза сосудов, А во вторую очередь. Чуть попозже, спустя 10-12 лет при неправильном приготовлении кофе с молоком вам понадобится врач-онколог. Поэтому если готовите кофе на молоке в турке, молоко обязательно обезжиренное. И вы готовите. Да? Завариваете вместе с кофе. В молоке есть вода, которая может помочь вам растворить полезные вещества кофе. И одновременно тот кальций, который находился в цельном молоке, нейтрализует вам щавелевую кислоту. Вы получите вкусный напиток, который будет очень медленно, плавно, я бы сказал, очень нежно воздействовать на ваш обмен веществ, медленно его подстегивая, тонизируя, а также не перенапряжет работу сердечно-сосудистой системы. И в этом случае такой кофе, заваренный на молоке, может быть не противопоказан даже при наличии атеросклероза сосудов, гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии. Когда сердечная сосудистая система работает в не самых простых условиях. Конечно, важен не просто один напиток. Важен ваш образ жизни, который нужно корректировать в зависимости от тех болезней, которые вы имеете. Если вы коррекцию производите адекватно и правильно, то вы, имея болезни, ведете достаточно активный образ жизни и безопасный для вашей собственной жизни вот эти нюансы нужно знать и правильно использовать а если вам хочется чтобы кофе был более калорийный добавьте сливки после окончания приготовления перед употреблением иными словами когда напиток температура его снизится ну, градусом к 50 плюс минус и вы сможете его уже пить,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 И не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, как лучше написать следующее видео и опубликовать на своем канале. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктор Скачко.